Тетя Наташа Ша, знаешь, как в школе дела? Из, из предметов Моя самая любимая математика 10 минус 10 равно 0 а Учителя моего зовут Верна Анатольевна Первый же Учительница очень умная а вот тут Арсений бегает. Он очень любит побаловаться. Все, Его очень сложно поймать, потому что в этом доме очень много мест, чем он чер... интересовываться будет. Он уж... Я даже несколько видео про него снял видео лично да ты мне да одну только успел снять тут и то черно белое, серый то есть ну, ты снимаешь? <связываешь> вчера когда папа кино смотрел без, без без темноты со светом вот там около того цветка В школе когда мы занимаемся все, я читаю очень тихо, чтобы сам знать все, а другие не рассказывать. Писать очень. Люблю три колобок. А, колобок, кроме бок, три поросенка. И. Ну, сказка, сказка где. Пряник какой-то ходячий в форме человечка И ходит по симуляции, как колобок Как сейчас помню, как он называется А, пряничный человечек Мне очень нравится Это Друзья Вара, Сахилы У очень-очень много друзей Перечислить не могу В садике, в школе, везде Вара очень красивая девочка Она очень умная она любит много читать, писать, Дом, дома, если что-то не успел, садиться дописывать. Нет, нас постоянно просаживают друг друга. А я тоже с девочкой, и сзади меня друг Сережа Со, с другой девочкой. Да, братик очень-очень-очень. Прочень. Очень. Очень. Люблю. Он такой милый, особенно когда играет на пианино, и он вот так любит уходить куда-то, и побегать по всему дому, покричать, поплакать, как если ему что-то не нравится. А еще больше он, он любит подглядывать у папы игры, или смотреть телевизор целыми часами, и еще больше он, он любит мамину тетку. Любит, когда его гладит по головке, щекотит животик. Видео будет продолжать Арсений. Арсений очень любит поиграться, потанцевать перед музыкой, перед телевизором. И по что-нибудь побить. Лучше он ничего не делает. Интересное про Арсения, да? Арсения, тебя камера смотрит. Будь веслым. Ну да, он любит очень, очень, очень, очень свою маму любит, папу тоже. А я очень сильно просили маму свою люблю. Я даже люблю, нравится. Маму с папой! Бабушку, бабушку Галю, бабушку Любу, бабушку Лиду, ну да и старенькую бабушку. Мальчик мамы, папы, Арсения, бабушки и твой. Мне очень нравится быть перед всех, даже перед своего тренера, только он не, это не разрешает делать. Потому что там постоянно нужно молчать, они, а не, а не бегать и дышать. Я сделал получить своего Папы. Папа сражался, хоть и получил рану, но он сам смог несколько победить раз. Он сражался в какой-то стране, Папа мне не говорил какой. Но там были не русские, поэтому получил рану в ноге. Поэтому я на, на, написал вот этот значок. Папа, папа вылечился со временем. И шрама шрам даже болящего не осталось. Я буду, я буду работать. Армии работать нужно. Но я лучше снайперу. Я сна, снайперкой лучше управляюсь. Да в игре военная там там. Все люди как для настоящей жизни. С ней нужно стреляться там. Я там очень хорошо с ним пока не видел, и у за стеной был. Потом выглядывал и стрелял, стрелял. Я тебя тоже люблю.